Ага, окей. Что-то подозрительный чел какой-то. Ты следишь за мной, слышь? А? Да ты ч, слышь, ты охренел? Тебе ч, чиполя прописать? А? На. Держи. Что, не понравилось? А, девушка! Блин! Да девушка! Обойдите! Вот с той стороны! Ага! Да что вы между нами ходите? Бля! Полиция! Полиция, Твою мать Ну конечно Ну что Будешь за мной следить, псина? Пфф, козел Естественно, я вот завалил За мной полиция а, Не за мной Ну ладно сейчас в больнице. Если подвезешь меня туда, я расскажу тебе все, что надо знать. Да, без проблем. Ну и где она? А, во. Ну давай ты шустрее, шевели своими тапками. Блин, еще без тебя уеду. А, чё? Понял, тебя это вообще не волнует. Хорошо. Ну, выходи. Капец ты, блин, ленивая старая жопа, а. Хотя вот может тебя прям вообще в больницу въехать, ввести, я не знаю. Да. Тебе прямо через дорогу. Спасибо, что подвез, малыш. Спасибо, Марина. До встречи. Ага, давай-давай. Так, блин. Тотопись. Та, Чего? Чего? Па. Привет, девчонки Блин, вы двойняшки, да? Я вот часто вижу вас Я думал, вы одна, а вас две Офигеть Круто, конечно, да а вас не две, да? Вас трое Бедная ваша мать Круто Четверо, что? Что с этим городом? Ну эти другие, конечно, но тоже двойняшки Офигеть Я, блин, в шоке Ладно, тут вот одна другая сидит, а что с барменом? А, ну, хоть что-то нормальное в этом городе. Офигеть. Так, блин, уже достали эти копы. Чё? В смысле? Капец, он жадный вместе с ним упал. Ладно, друг, увидимся дома. Не попадись, только по пути. Ага, я постараюсь. Блядь! Сколько сказал, Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай Ну, откубрысь Хорош ну, ну, вроде норм так, это надо внизу, Отличная идея, Вита а, Это же было максимально незаметно, да ведь? Так, погнали на разведку Че, мужик? Чё, чё с тобой Вызовите скорую, тут человеку плохо Кто-нибудь вызовет Мужик, вызови скорую, слышь, мужик черт, Он ожил Вызовите кто-нибудь полицию И армию И, и нацгвардию и, и у нас капец О, здорово а, Ладно, окей О, там крыска Рататуй Сейчас мы тебя поймаем, будешь мне готовить Идись, рататуй ну ты куда? Откуда это чертова вонь? Фу ты серьезно? Эй, там да это я! Эй, ты еще кто а? такой? Не ждали? О, боже. На ты меня или нет? Да ща погоди, а дай добежать-то Тебя Ну-ка, на да. А нафиг тебя снимать-то? Ты вон уже сам вылазишь из наручников Причем насквозь Капец ну, ты жесткий так, Джон мне нашел хату Она где-то здесь О, здорово ну, вот да, Какая? Нравится. Это? Я а, вот это идите, Тихо, не я не на все, все есть, согласен не Закрой не дверь, я согласен смотреть не буду да, закрой Хорош открывать, моя дверь Мужик Ты че? Закрой, я все, я беру Да закрой, беру я хату Ладно, давай. Что ты мне покажешь? Сортир. Закрываем. Пойдем дальше. Ты, блин, не твоя хата. Я уже на все согласен. Хватит открывать мне двери. Все, я сам, наверное, разберусь. Да, да, да. Какой свежий воздух, слушай. Красотища. Все, давай, короче, сваливай отсюда Есть вопросы, задавайте, не стесняйтесь Только один Когда вы уходите? О, а Вита, красава, поддерживаю Мой До человек свидания. А, пока Так, мне сказали переодеться И это вроде бы где-то здесь Сейчас что-нибудь новенькое оденем Прикупим, Том надоел уже в этом пиджаке ходить А Где дверь? что за фигня я думал она там автоматическая это стеклянная Чем мне как искать О, ты Че сказал Фигел? в общем-то да я слепой я наконец-то ее нашел О, слышь женщина ты не офигел ли а вот иди вот туда вот, на улицу туда, да, подыши там свежим воздухом. Знаешь, сколько, блин, я искал вход в этот сраный магазин? Так что давай. И не фукай мне тут, слышь. Беги. Ну все. Я, пожалуй, закрою магазинчик, чтобы мы тут, наверное, все сдохли, да? Ну не на моей поехали, на ваши тогда Хотя в мою плану не У меня там две двери всего лишь Ну чё ты мечешься? Еще и застрял? Капец ты дурак Нафиг мы еще взяли этого мелкого Мой дурень Только не убей ее по дороге О, черт закрыто Этот козел должен был открыть ее. Теперь будем тут торчать И надеяться, что он объявится Мать А другого пути нет, что ли? Можешь попробовать, а я тут подожду на случай, Ну окей, сейчас поищем появится. что нибудь Вроде бы здесь, да? Это че? Что... Да ты, блядь, издеваешься, да? Серьезно То есть мне вот, да? Книда мне правда жаль, что я раньше не успел Слушай, мне правда жаль, что я не могу пристрелить тебя прямо здесь Потому что у меня совершенно другое задание Но я за тобой вернусь О, можно в окна поподглядывать а, понятно, этот собрался дрочить, походу А там у нас чё? Собеседование какое-то, девушка сидит Сработают люди Ну, какие молодцы, а. Здесь у нас Опа, опа, опа а. Блин, я думал, что что-то будет интересное Это что? Это походу уже наше, да? Отлично, mm -hmm. это наша Держись крепче, Джо, сейчас -а -а. мы его подрежем Во э -э. А так что, можно было? Ну это мочи его уже Конец, то блин А, блин, больше не буду шаву на вокзале покупать но ну, ее нахер, вообще, капец, живот крутит О. Открытое окно в сортир, нормас. А, блин, попу в кулак. Сейчас повалится. Ух, удержал, уже хорошо. Так, да капец, блин. Нет сортирки. что за фигня? Да и здесь нету. А, ни в одной кабинке нет сортирки. Как они вообще живут? Ладно, вон там полотенце. Сейчас оторву пару шматков. Или весь рулон. Так, блин. А, ну год, вот сидел, капец. А, Ранники тут что-то ходят О, капец, нога затекла А, блин, нога Че? Призрачный стул Ну ладно А ногу так и не отпустил Ну-ка Мужик, может ты мне поможешь, а? а? Здесь ничего не происходит Абсолютно ногу затекла, нога, Что ты стреляешь? Блин, мудак О, спасибо Ногу отпустила Ха? Полиция, Блин, мужики, да вы чё? Руках, не Я не просто выходите. посрать зашел. Да чё вы стреляете? Да мне чё, посрать уже нельзя, сходить Капец, чё за город? Всегда рады, мистер Ага, давай До свидания Так, чё нам? Тачку надо взять, да? Вот этот норм вроде Блин, у меня время Капец, я даже не заметил Нету В розовую не хочу Вот две черненькие, давай с этой начнем Ну Это еще и скрыто Давай А где? Еще мусора Понял. Да, Блин, машину, ладно о, я же я так раз. уже делал. Ну, ну и все, easy. Ну, зачем он на тормоз дожал? Ну и чё? У, -у, У, мы сейчас, короче, отвлечем внимание и пощему ему вот так. Я Чем я вооружен? Кулаками? Посмотрим. Серьезно? В наше время это уже оружие, точнее в ваше время. Ладно, это сработало здрасте здрасте надеюсь вам понравилось сори что были такие Большие промежутки между видосами Особенно между вот этим и лучшим Можете кстати его посмотреть, он довольно таки Прикольно получился, но промежутки потому что У меня были свои делишки Вас как бы, вам вообще пофиг на мои делишки <laughs> Это была Мафия 2 Если хотите я еще по ней запишу Что-нибудь, потому что я еще ее не прошел Я вообще в нее играю первый раз Я в нее раньше никогда не играл а я хочу в нее поиграть, я хочу это пройти Если вам хочется посмотреть, то я запишу С вами был снеймикс всем удачи, всем пока Yeah.